Друзья, привет! Вы на канале Самовар и сегодня перед вами Windows 11 В этом видео я вам расскажу как Windows 11 вернуть привычный нам меню пуск Сейчас у нас находится, видите, внизу по центру Для того, чтобы сделать его классическим, как и во всех предыдущих операционных системах нам необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на панель задач Выбрать Параметры панель задач. Затем нам необходимо провалиться в поведение панель задач. И вот здесь видите вкладочка написано по центру, выравнивание панель задач. Если мы ее сделаем слева, все у нас автоматически пуск становится классическим. Вот так. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Напишите мне комментарии и не забывайте подписываться на мой канал. До скорой встречи. Пока.